Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео будем создавать новый макрос. Да, какой макрос? Будем создавать свое приложение. Напишем свой экзешник на Visual Studio. Да, будем использовать стороннюю среду разработки, стороннее приложение для того, чтобы управлять Solidworks. Переходим на более высокий уровень. По моему мнению, Visual Studio самая лучшая, если не самая, то одна из самых лучших сред разработки. Почему? Потому что удобный интерфейс, понятная логика подойдет даже для начинающих. То есть даже начинающий, кто ни разу не программировал, сможет, ну если не легко, то по крайней мере с минимальными усилиями разобраться, разобраться в этой среде разработки. Окно Visual Studio у меня уже запущено, Solid тоже запущен, поэтому я сейчас создаю э, простое приложение с формой на Visual Basic. Выбираю шаблон, здесь, ну пусть это будет Windows App 2. Выбираем приложение Windows Form на платформе Net и щелкаем OK. Итак, у нас загрузился редактор формы. С правой стороны у нас дерево, снизу справа свойства выделенного объекта. В данном случае это свойство формы. И в дереве у нас есть только форма и ссылки. Сейчас мы создадим новый модуль и допишем туда свой код. На форму поместим некоторые элементы, которые нам помогут выполнить... Нашу а наша задача сегодня это создать новый документ "Детали" и сохранить его в указанную папку. Если в папке уже есть файл с таким, с таким именем, это вполне может быть, то не тупо перезаписывать или просто завершаться с ошибкой, а создать новый документ. Детали с более э, высоким индексом. То есть индекс будет следующий, там, n плюс 1. Условно говоря, если у нас есть в папке деталь 5, то следующая должна сохраниться под именем деталь 6. Так, у нас есть одинокая форма, на которой ни одного элемента. Добавь, давайте добавим сюда э, какие-нибудь элементы. В данном случае добавим сюда кнопку она у нас будет квадратненько, изменим. 75 вот такой вот квадратик. Это у нас будет кнопка для открытия, для открытия документа шаблона или создания нового документа по шаблону. Создания нового документа по шаблону. И добавим еще одну кнопку. Эта кнопка будет отвечать за сохранение в указанную папку. Да, можно ее сразу переименовать. Здесь напишем «Сохранить», а здесь напишем «Создать». Это будет такая маленькая формочка. Здесь поставим какие-то адекватные цифры. 420 на 210 пикселей. Скопирую ее в минимальный размер и в максимальный. Теперь к нашему приложению необходимо добавить модуль. В модуле мы будем писать основной код, там будут все процедуры, а обработчики событий будут в форме. Здесь добавляем Добавить модуль. Ну, пусть это будет модуль 1, я думаю, нам его будет вполне достаточно. Вот у нас создался новый модуль. Здесь давайте сразу продумаем, что будет выполнять наша программа. Наша программа будет, во-первых, создавать новый документ и сохранять этот новый документ в указанную папку. Адрес папки мы укажем в коде, в принципе можно и диалог сделать, и выбор через меню и все что угодно. Но я думаю, нам будет достаточно всего лишь здесь одной процедуры. В одной процедуру мы напишем весь код. Поэтому создадим новую процедуру и здесь давайте назовем ее create and save part. Процедура создания и сохранения деталей. Очень хорошим тоном является написание комментариев, поэтому я напишу 10 комментариев. Процедура создания документа деталей из шаблона, шаблона и сохранение в указанную. Да, мы сделали э, две кнопки, а процедура у нас одна. Поэтому, наверное, нужно здесь все-таки будет разбить на две. Здесь у нас будет э, называться процедура Create Part, а здесь будет называться процедура Save Part. И допишем также сюда. Процедура создания документ-деталей из шаблона. А здесь процедура сохранения. Сохранение. Я в указанную, папку. в указанную папку. Вот у нас есть две созданные процедуры. И теперь эти процедуры мы подцепим на кнопки. Заходим в редактор формы. Два раза щелкаем по кнопке. Здесь у нас появляется обработчик события на нажатие кнопки. И здесь мы указываем модуль 1, и здесь Create Part. То есть у нас это кнопка создания детали. Напишем э, комментарий, кнопка создания детали. То есть, в принципе, можно было кнопки Button переименовать, там, создать, create и прочее. Но я считаю, что это не нужно, проще написать тем более его все равно нужно писать и в этом комментарии можно описать, что делает этот обработчик событий если вы считаете, что нужно переименовать элементы на форме никто не запрещает, пожалуйста, переименовывайте переходим опять на форму нажимаем второй раз сохранить я просто скопирую этот комментарий сюда кнопка сохранение детали также выберу чтобы не писать, копировать, ставить. Здесь начну удалять. И Visual Studio мне подсказывает, какие есть процедуры в этом модуле. В данном случае я хочу выбрать SafePart. У меня здесь никаких переменных к процедурам писать не нужно. Пока. Вот. То есть вот у нас весь, собственно говоря, код на форме. Можно, в принципе, добавить сюда сообщение для пользователя, что там сохранено, создано и прочее. Это мы сделаем позже, после того, как мы напишем основной код в модуль. Итак, нам необходимо написать теперь код по созданию детали. В принципе, мы можем взять код из того макроса, который... Я записывал в прошлом видео, платформа одна, изменения будут незначительные, то есть какие-то здесь операторы не работают из ВБА, какие-то нужно добавить скобки и прочее. Я думаю, отредактировать это не составит труда, но давайте сделаем все заново. Итак, что нам нужно? Во-первых, нам нужно объявить переменную svapp. То есть то же самое, что у нас было и в прошлом видео, когда Solid сам записывал макрос, он добавил переменную svapp. То есть, определение экземпляра приложения. Пишем dim. Определяем как SolidWorks. Да, забыл написать импорты. Давайте напишем импорты здесь такой вот импорт сldworks так отлично что нам еще нужно для создания приложения нам нужно переменная svmodel как modeldoc2 мы ее определяем да наверное пока одного импорта нам будет достаточно Итак, что нам нужно? Теперь нам нужно к, к переменной svapp. Что у нас тут? Create object. Application Solidworks, по-моему, он называется. Application SolidWorks. Так, присвоили. И теперь нам необходимо создать новый э, документ по шаблону. То есть здесь абсолютно то же самое swap new документ открываем скобку и здесь нам подсказывает что нам нужно сделать ну, собственно говоря точно такая же функция как она была бы один в один не дать не взять адрес шаблона размер бумаги там ширина высота последние три переменных в этой функции будут нули. Здесь нам только необходим э, точный адрес с шаблоном. Я вернусь э, в Solid. Здесь редактирование макроса. Просто возьму вот отсюда вот, чтобы не изобретать велосипед, не искать там где-то этот адрес. И да, при копировании видите, что получилось у нас иероглифы э, вместо русских слов, русских букв. Поэтому здесь у нас LDSP венге. Пишем LDSP венге. Так. Итак, новый документ мы создали. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Нажмем на кнопку запуск. И вот наше приложение скомпилировалось. Нажмем на кнопку создать. И э, выскочила ошибка, здесь э, не удалось создать компонент ActiveX, здесь перепутаны слова. Поэтому нам нужно их э, поменять местами. Здесь сначала должен быть SolidWorks, а потом Application. Application. Запустим еще раз. И нажмем на кнопку создать. То есть, как вы видите, у нас э, создался шаблон э, детали. Это деталь LDSP венги. То есть то, то самое, что мы написали на э, нашем модуле на нашей процедуре. Нашей процедуре, и указали, где этот шаблон лежит. То есть, без вопросов, сторонняя программа. Э, также хорошо работает с Solid, как и встроенный редактор ВБА. Итак, первая часть работы по созданию приложения Visual Studio под Solidworks завершена. Продолжение смотрите в следующем ролике.